Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами рубрика у Светланы Ваны. Я знаю, вы любите такой формат. И тема крутой уход за лицом, утренний уход. Итак, поехали. <музыка> Начинаю свое утро. Конечно, с очищением кожи, да, после ночи, это тоже обязательный этап, и он очень важный, потому что ночью сейчас у многих жаркий, наше лицо потеет, и даже если не жаркий, все равно выделяется всем, надо с утра лицо хорошо очищать. Я добиваю ее Уптан из Фикса, и стоит у меня на очереди с Вайлбери, с вот этими средствами, пока умываюсь, мне очень нравится. Вот как раз мы его с вами и добьем. Хорошо очищает лицо, я не экономлю, беру по многому, достаточно дешевое средство, чтобы как следует лицо проработать а, на руку и потом разводим водичкой. Вот так прям в руке развожу с водичкой до кажется образного состояния, даже немножко пожиже и начинаем наносить на лицо. В процессе еще могу добавить, заодно татуировку сейчас с вами смоем. Уже второй день держится вот таким образом. Мне нравится этот оптан, мне нравится оптан с Вайлберис, сужает поры, как бы в этом плане все отлично. Делать это всего, конечно, лучше над ванной, потому что... потому что может все осыпаться и периодически приходится водички добавлять. Оптан, кто не знает, это такая натуральная субстанция из перемолотых круп, трав, растений и так далее. Когда полностью растворяется, частичек практически не ощущается. А так, пока не растворилась, можно немножко еще отшелушить. Такой хороший отшелушивающий эффект. Везде как следует прохожусь, особенно где пигментация у меня цветет. Про пигментацию тоже сегодня поговорим с вами. Так, как следует очистились. И смываем. Все, кожа хорошо очищена. Теперь она готова впитывать все полезности, которые мы ей предложим. Да? Я буду дальше делать масочку. Вот такую масочку Алекскин. Очень крутая масочка, сейчас покажу. Здесь лопаточка у нас с вами идет в комплекте сразу. Просто обалденная. Алекскин это. Бренд, который выпустил три вида масок. У меня вот такая вот утренняя, которая очень круто отеки сгоняет. Может даже пощипывать. Это нормальная реакция. У меня когда пощипывает, когда нет, лучше на запястье проверить. Или на длинной стороне ладони. Да, и посмотреть перед применением. Прямо нашумевшие такие маски. О них уже многие говорят. Вайлберис, Сазон Очень много отзывов классных. Поэтому, конечно, захотелось попробовать. У меня восторг. У меня, правда, восторг. Вот такая вот масочка. Уже сколько? Какой сегодня буду делать? Четвертый раз. Обалденно пахнет. Не лимончиком, а апельсинчиком. Здесь есть цедра апельсина. Я вам сейчас поближе покажу, как она выглядит. как выглядит масочка Вот бренд. Утренняя маска. Она закрыта, естественно. Мы туда руками не лазим. Это здорово. Вот такая вот кисточка классная. И вот смотрите, какая консистенция пахнет, она божественна. Вот этот вот апельсинчик, он не приторный, такой новогодний, да, баночка красивая, а он такой какой-то освежающий, вот освежающий такой апельсинчик, вообще здоровский. Шесть месяцев она может у нас с вами быть открытая. Такая красивая баночка, вот такая вот консистенция, это у нас с вами цедра апельсина. Вот информация показываю, кому интересно, можете нажать на паузу, почитать состав. Состав действительно крутой, много дорогих компонентов. Итак, давайте наносить. В маске, кстати, есть дренажные компоненты, поэтому отеки очень круто сгоняются. По утрам, иногда просыпаешься, такая вся отечная и заломы даже какие-то остаются. Масочку сделала и все оконь. Маски вообще моментального действия, то есть эффект виден с первого применения. Это вообще круто, он действительно виден, у меня и подтягивается кожа. Вот, сейчас есть пощипывание, потому что лицо хорошо очистило, и прям вот хорошее пощипывание. Я наношу ее и на веки. Потому что именно на веках у меня бывает э, отек утром чаще всего. Да, небольшим таким тонким слоем, но на веки я наношу. Мне безумно нравятся результаты подтяжка и разглаживания и напитность. Но вы сейчас сами все увидите, все покажу. Прям действительно моментальная масочка, куда-то, когда собираетесь, сделать ее очень круто. Еще понравился состав тут, помимо дренажных компонентов, вот этот цедра апельсина достаточно натуральный, крутой состав. Там прям ингредиенты такие крутые, не дешевые. Поэтому да, здесь 50 мл баночки, баночка тактильно такая приятная, она такая шероховатая, классненькая вообще. Вот, поэтому, я наношу таким толстым слоем, поэтому расход у маски небольшой, кисточка тоже, кстати, очень прикольная, такая тоже матовая, тактильно приятная, маленькая. В наборе удобно. Три маски у Alex Skin. Мне теперь, знаете, какой безумный хочется попробовать. А, против пигментации у них еще ночная. Есть это утренняя, еще ночная. И которая осветляет пигментные пятна. Тоже отзыв очень хороший. Она, кстати, сейчас вот эта, которая против пигментации, а, на хорошей скидке. Вот эти чуть-чуть подороже. А она прям на хорошей скидке. Сейчас у бренда день рождения. И обычно эти на маски 3,300. А сейчас 40% минимум скидка. Я оставлю конечно ссылку, я на Wildberries брала, там чуть-чуть подешевле, но с моей скидкой, там тоже зависит от вашей накопительной скидки на Wildberries, вот. Ссылочку я вам обязательно оставлю. Москва очень комфортная, такой приятной консистенции, и... Не течет, не растекается, ничего не пачкает. Смывать ее тоже очень удобно, достаточно быстро. Поэтому у меня только одни положительные впечатления. алекс кстати, это отечественный бренд. У них в Подмосковье производство. А ингредиенты закупают они в Европе. И на животных не тестируется, Я знаю, многим девочкам этот момент важен. Таким вот небольшим тонким слоем. И уже результат практически как после посещения косметолога кожа прям классно себя чувствует еще есть кстати накопительный эффект я заметила это и у меня на протяжении нескольких дней даже вот двух дней точно после того как я делаю эту маску кожа выглядит обалденно после нее вообще ничего не хочется наносить ни крем ни сыворотку потому что она и так напитана и без утяжеления сейчас будем смывать я вам покажу вот так небольшим вот таким вот слоем наношу и всего 15-20 минут есть 15 даже ходим на веки обязательно все отеки подзгоняем можно Теперь идти пить кофе. Прошло 15 минут, и у меня кожа просто маску съедает. В тех местах, где не хватает увлажнения, сейчас его везде не хватает, потому что мы на болезнь, солнце каждый день, да? Она просто ее съедает. Его вот только цедра, обельсинчика, да, на поверхности. Все, съела. Сейчас будем смывать. Смываю спонжем вот таким из фикс прайса. Смыли и смотрим на состояние кожи. Девчонки, видите, как она светится? Это вообще кайф. Вот это мне больше всего нравится То есть она изнутри как-то вот лучится здоровьем Больше ничего вообще после этой маски Наносить не хочется Но я все равно вам покажу сейчас свой ход Который я делаю, если не делаю маску да? Просто Тон выровнен, появляется такой свеженький румянец Кожа увлажненная, кожа напитанная Без утяжеления Она очень приятная на ощупь Такое ощущение, что она вот съела много-много-много Питательных компонентов Мне маска безумно нравится Я очень хочу теперь попробовать вот Которая от пигментации Потому что есть с чем бороться, да, поэтому прям хочу, загорелась. Ссылки все оставляю под видео. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше тоник. Мне очень нравится в течение дня использовать InfoW. Но это в течение дня, когда вот прям совсем жарко, он с миндольчиком, он классно охлаждает артикул 0468. А так у меня океаном ну, вот такой вот мист, который я для тела, для лица использую. Очень здорово. Хорошо увлажняет, тоже без утяжеления. На лето прямо очень-очень нравится. Красота. Так, а какой использую крем? Крем с SPF обязательно. Иногда, когда прохладно, наношу обычный уходовый крем. Например, гиалуронка практически добила или Гренкарма. Но в жару такое количество кремов обильно наносить не хочется. Поэтому сразу SPF. SPF у меня сейчас вот такая от Vitex. А двадцатка крем дневной против веснушек пигментных пять. У меня есть еще такая маска. Я вам по-моему про эту серию подробно не рассказывала. Да, на зону права. Вот. А Неплохие, вы знаете, вот при регулярном применении все-таки есть какой-то легкий осветляющий эффект И не то, что осветляющий всего лица, да, а конкретно пигментных пятен Потому что я когда с отпуска приехала, у меня вот здесь прям целло вообще кошмар Потом на ежедневной основе начала делать, начала использовать вот этот крем И как-то вот стало все немного получше, по приглушеннее, скажем так Поэтому наношу его крем с SPF, особенно если вы очень склонны к пигментации, лучше наносить плотным слоем. Жара. Невозможно под плотным слоем находиться. Но я вам уже рассказывала лайфхак. Мы сейчас нанесем, походим с кремом, а потом а, матирующими салфеточками Фаберлик. Все дело это промокнем спустя минут 10, да, и будет красота. Потому что есть даже такое правило, правило чайной ложки, то есть крем с SPF на лицо на, наносится в размере чайной ложки. У меня сейчас даже гораздо меньше. У меня где-то 1 треть чайной ложки да, на лице, если не меньше. Там. А положено, чтобы он действительно работал. Чайную ложку. Представляете, как это много? Да? просто если мы возьмем грамолечку крема с СПФ и разотрем ее по лицу то эффекта не будет должно. я особенно хорошо втираю где пигментация прям втираю пусть прям кожа съест в этих местах у меня прям вот, тут, вот после беременности и, вот тут. и зимой вообще не было все прошло, а летом опять зацвела вот такие вот дела навеки я этот крем не наношу потому что их я утяжелять совсем не хочу вот таким образом. Он не сильно, кстати, тяжелый, всего лишь двадцатка, потому что он вполне комфортный, но, естественно, жирный блеск появился. Поэтому сейчас минут через 10-20 я промакну а, салфеточками матирующими буду приступать к макияжу. Да? А сейчас он должен пока поработать на нашем лице, на нашей коже. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам нравятся такие видео про уход. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на маску под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.